Привет! Сейчас мы находимся на фестивале Про наука КФУ. Ночь интеграции – это объединение с будущим. Нас ждут зрелищные развлечения и образовательные интерактивы. Айда, посмотрим. Айда. На фестивале Про наука КФУ можно научиться оказывать первую помощь. Это можно сделать на таком вот манекене. Мы подходим к человеку и обязательно куху наклоняемся и спрашиваем его. «Извините, у вас все хорошо, вам помощь не нужна». После этого мы а, делаем так, чтобы у него проходимость дыхательных путей. То есть накладываем руки на лоб, два пальца под подбородок. Слышим, видим, смотрим на грудную клетку и ощущаем дыхание. Считаем до 10. Далее вызываешь скорую. «Алло, скорая? Кремлевская, 35. Человек, остановка дыхания». Приступаю к сердечно-легочной реанимации. Сейчас мы попробуем сделать массаж сердца. Для этого нам нужно руки сцепить вот так и надавить на, на груди. А, руки Нет, смотри, руки ставишь вот так. Все, и вот теперь делаешь. Продавливать тяжело, но с тренировкой становится лучше. Здесь представлена коллекция дронов. Для того, чтобы узнать про них какую-то информацию, можно перейти по QR-коду и узнать о разновидностях дронов. Это Учебный квадрокоптер, он используется для перевоза грузов. Он может поднимать до 2 килограмм. Сам он весит кило килограмма. Это квадрокоптер используется для съемки красивых видео. На него можно установить камеру, и он будет снимать видео. Самое сложное, это правильно отмерить длину проводов мотора. Здесь установлена подсветка. Мощные моторы, которые выдают... Пиковый ток до 200 ампер э и летает такой дрон э со скоростью 350 км в час. Где этому вас учат? Это, Это... учат войти да. в IT парке. Немножко поиграем. Нам дали телефон. Через Bluetooth подключен робот и сейчас мы будем им управлять. Нам нужно подхватить один стаканчик. Кстати, я не в ту сторону леду. Очень непривычное управление, на самом деле, мы движемся в правильную сторону. О, мы подхватили стаканчик, и вот он, он, он почти. Что ж, с задачей мы справились, наш робот все-таки остался со стаканчиком. Наша станция называется внутриаптечное изготовление лекарств. То есть лекарства можно будет готовить не только на заводах, но и также в условиях аптеки. Это называется штанглаз. Отрешивать мы будем аскорбиновую кислоту. Вращающимися движениями потихонечку мы пересыпаем. До тех пор, пока чаша весов не выровнится. По чуть-чуть. Да. Ну, все, хорошо. Теперь мы переносим это в нашу чашу. Далее провизор добавляет следующие ингредиенты, которые у него будут по рецепту выписаны, и затем заворачивает в пергаментную или овощаную капсулу. Получается вот такой вот порошок день мы видим мир одинаково. Обычные серые будни, от которых устаешь. Но добавить ярких красок, переместиться в другой мир можно с помощью VR-реальности. Надо управлять руками, но с первого раза это не особо получается. Все вертится, крутится. А вот я вижу таблицу химических элементов Менделеева и огромный зал. Интересно, что нажатием руки я могу перемещаться по этому залу. Очень интересная лаборатория. Тут представлен экран, на котором показан некий анатомический атлас для того, чтобы узнать, что находится у вас внутри. Эта анатомическая модель, стол Пирогова, служит есть? для изучения анатомии человека. Анатомия человека с использованием этого стола изучают теперь школьники, не только студенты медицинских вузов, где он был а раньше. Здесь можно увидеть, как расположены органы, какое у них взаимоотношение. Как они у нас питаются артериями, как они у нас иннервируются нервами. То есть мы каждый орган можем подробно приблизить, узнать, узнать все о нем. А здесь можно посмотреть настроение паука. Правда, он немного засушенный, но в целом это ничего не меняет. Видно каждую волосинку. Очень интересно. Посмотрите тоже. Есть засушенные модельки пауков, а есть и настоящие. Они даже шевелятся. Пройти, Можно посмотреть на них. Ну а вот и подошла к концу ночь интеграции. Я ощутила буре эмоций, даже голова немного закружилась от vr очков. А я попробовала оказать первую медицинскую помощь, и в целом весьма успешно. А также попробовала управлять роботом. Считаю, что ночь интеграции прошла на ура. Нам понравилось.